Миша, давай сейчас сыграем в крестики-нолики. Если ты меня выиграешь, я тебе даю шоколадку. Что-то трудно вообще. Так, ты начинай. Я нолик. Нолик. Так. Крестик. Нолик. Крестик. Сейчас сюда поставит. Я выиграю. Не понял <mainland> это... это что такое? Катя это что?